Звездочки проекта Таланты Ставропольского края при поддержке кафе Восток Заводной танец Бурликс от студии восточного танца Дракон из Трикоза Желаем творческих успехов! Партнер проекта «Кафе Восток» Зажги свою звезду с ТВ-клубом «Вкусные новости»